Tron – это платформа, основанная на блокчейне. В настоящее время Tron считается одной из крупнейших платформ, использующих технологию распределенного рестора. Цель создания сервиса – уменьшение потребностей в централизованных платформах как способе совершения онлайн транзакций. и с уверенностью можно сказать, что Tron добился этой цели. В системе Tron очень легко отправлять монеты и комиссия тоже очень мала. В кубе скорости транзакции эта монета быстро стала одним из ведущих протоколов в мире. Трон разработан для обеспечения децентрализованной системы, ориентированной в первую очередь на доставку контента. В сети есть два основных приоритета. Помимо децентрализации, система Tron также ориентирована на демократизированную систему доставки и распространения цифрового контента. Все это достигается за счет использования ряда протоколов, платформ и инструментов, работающих без необходимости дополнительных разрешений. Трон отличается лучшей масштабируемости смарт-контрактов, скорость обработки в Блокчейне выше, чем в Эфируме. Существуют также более продвинутые функции, которые разработчики могут использовать для разработки децентрализованных приложений и заключения смарт-контрактов сторон. Платформа можно использовать для разработки децентрализованных бирж, кредитных платформ и онлайн-игр по такой передаче фильмов и так далее. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин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 Из-за использования системы Proof of Stake, технический майнинг невозможен. Следует отметить, что сеть Tron работает не так, как биткоин. В сети используется метод делегированного подвержения доли, который кардинально отличается от Proof of War. Таким образом, Tron не добывается, как другие криптовалюты. Монеты уже созданы в сети. Вместо этого пользователи могут скорее зарабатывать Tron с помощью стейкинга. Чтобы получить пассивный доход, необходимо приобрести 3x, После чего пользователь автоматически станет представителем. После того, как пользователь будет выбран в качестве суперпредставителя на период 6 часов, он может заработать 32 трикс за каждый созданный блок. Монета активно применяется в интернете для оплаты контента. Доступ к различной информации во всемирной паутине зачастую ограничен. Однако если ее создатели работают с криптовалютами, то проблем с принятием 3 обычно не возникает. Цифровой актив задействует для пользования сотнями d которые функционируют на платформе Tron. Впоследствии эти токены допускаются обменять на различные криптовалюты, либо привести оплату сервисов в блокшейне. Некоторые интернет-магазины принимают RX в качестве средства оплаты за товары и услуги. Несмотря на растущую популярность токена, с ним сотрудничает не так много организаций. Некоторые владельцы монет предпочитают хранить их в кошельках как средства инвестиций. Хоть Тро не используется многим как способ оплаты товаров и услуг, его инвестиционные ценности для трейдеров растет.